Всем хло, мэй фрэндс, с вами снова VEGAS Шоу. Сегодня продолжаем проходить легендарнейшую игру всех времен и народов под названием Half-Life. Ну не простую, а ремастер, сурс и ремастер меня не разочаровывает. Он оставил на меня сильное впечатление, что игруха нормальная, как все многие считают. Никаких особых криотических багов я не вижу. И, чё, мы с вами уничтожили э, Тентакли в предыдущем видео. А сейчас что делать? Я не... А теперь знаю. Я просто думал, что я задохнусь в воде. Мы уничтожили Тентакли, и это у нас. Боссы такие были. Три босса нахрен. Как змей горыныч у нас такой. Только в виде змей щупальца. Ух, предыдущая серия мне понравилась. Надеюсь... И вам тоже, а теперь, а теперь мы будем убивать голубей, ладно, шучу, мы будем с вами продолжать проходить, что-то тут, Прав правда, вот звук багуется, но это такие кри кри ми, ми, ми, ми минималистичные баги, которые сильно не портят геймплей. Самое главное, чтобы игра хорошо игралась, а то, что тут пока ты бегаешь по железу, исходит звук, э, когда ты бегаешь по полу обычному. Это фигня. А чем мы его закрыли? Если честно, я не понимаю, чего этот винтель. валв, А Valve переводится как клапан. Ну, считаем, что это клапан у нас такой. Да хрен знает, что надо делать. потому что его не обязательно надо было. Тут крутить, вертеть. Тут загрузка будет явно, смотрите. Да, я говорил, в таких вот локациях сразу можно поднижать... Ой, что будет? Загрузка! Нифига себе! Это я такой толстый, из-за чего обвалилась. Да хрен его знает. Но самое главное, мы живы остались. Прям на аптечке упали. Представляете, если было бы одно хп, мы бы не погибли, потому что упали на аптечке. Ух, сколько всего. Лопатки запёрстки тут. Ностальгия, конечно, от этого всего испытывается. Но игра совершенно играется по-другому. Поэтому это не ностальгия. Игра-то сама не ностальгическая. Вот элементы ее её... Элементы ностальгические. О, второй босс. Гаргантюа. Смотрите, какой... Огромный. У нас тут... А! Блин. Огромнейшее. Созда... Создание. Капец он огромный. О -о -о. Я до сюда уже не доходил. В оригинальный half life Лично я. А вот в Бакмеза проходил его. И поэтому я знаю, как его тут убивать надо. Бах, бах. Вот так вот вам. Вы видите что? Кто-то даже вместе со мной заорал. Это не были подписчики мои, со мной заорали. Странно было сейчас. Кто-то тоже... А, сказал. Ну ладно. Самое главное, мы живы остались. О, здрасте. Но он нам говорит, что делать. Пойдешь со мной? Гоу компанию составишь нафиг. Ой, капец. Гарганчо его зовут, если что Ходит и вся земля трясется, нахрен. Вот это жесть. Так, а что нам потом надо будет... Наверное, я это пока зря сделал. Я пока так оставлю. Допрыгнем или нет? Оба. Вегас ответ. А чё? Куда я надо идти, если честно, я что-то не понял. Тут у нас два пути. Тоже нахрен все обваливает. А в смысле? Туда не пройти? Спасибо, нахрен, как всегда говно. Сам ремонтировать будешь. О, <Стит> <Стит> uh, нам надо, значит, вниз. У нас не не остается никакого выбора, кроме как спуститься на дно. Все на дно, как говорится. Как говорил в пиратских в пиратах Карибского моря. Все на дно! Лишь бы на меня ничего. Никакой кусок там не упал. На хиткрабов крабов то ладно, пусть падает. О! А че без звука прыгнул? Жарик затопчить нельзя. Затоптать типа прыгнуть на них и они сдыхают сдохли бы, а на самом деле они живее всех живых ну ладно О! бочки сами взорвались, представляете? как повезло то вот повезло, так повезло Так, гулять пошел, грузовик нашел да что там... Кого там разрывать на части, я... Я не пойму. Ой! Что-то я не пойму. Ничего не пойму. Ну ладно, он мне все равно не нужен. Оба исчезли нафиг из этого мира. Ох, уж это старая Half-Life. Что-то я даже, кстати, момент такой не помню в оригинале в блокмезе Вот так вот. Хедшоты, если чё, тут работают, но у меня не всегда получается им хедшоты ставить. В принципе, и так нормально. Эх, я так рад, что начал проходить эту серию игр и вам понравилось, друзья. Да, это, это видео я записываю в 17 апреля уже. И поэтому я, уже все посмотрели, все кому не лень. Да, сказали, что спасибо, Вегас, это ностальгия, это лучшая игра. Там. Я очень рад, я тогда продолжу проходить, почему бы и нет давить. Может, а все части пройдут для канала постепенно. Да, если что, у нас тут подствол, подствольный гранатомет есть. мп 5 Вот так вот. Видите, как прикольно. Ну, мне надо будет эти взрывоопасные ящики взрывать чуть раньше, но. Ну да ладно, кого это волнует? Блин, я назад вернулся, я что-то потупил. Вот можно так бесшовно между уровнями перемещаться, если ты что-то там забыл сзади забрать. Так вот, и это я одобряю. Одобряю, точнее. Half-Life реальный шедевр. О. Куда струсили? Че струсили? Че струсили, я говорю. Смотрите, какой сцепу. Цыку... А, он нас обошел. Он нас обошел. Это его гениальная тактика была. Это что у меня. Не получается нормально по ним попадать Уже и хп мало А из врагов, по-моему, аптечки не сыпятся в Half-Life 1 Ну, кстати, когда я говорю Half-Life 1, если что, вы понимаете, что я говорю за, за оригинальную часть иногда А то что-то я забываю постоянно сказать Говорю Half-Life 1, Half-Life 1, вы бы подумали, что это что, это не Half-Life разве Первый нет, это кафа первый просто ее ремастер, у нас на движке Сурс. Поэтому. Вот я иногда имею в виду оригинальную часть на Gold SRK, где не было нормальной физики. Ну, точнее, она там была слишком упрощенная. Блин, тут шприцы, бинты и аптечки, которые нельзя подобрать, они исчезают. Это очень плохо. Я считаю, это большая потеря для нас. Так, 8 раз надо выстрелить из пистолета, чтобы это взорвать. Ладно, запомним. Если что. Ломаем. Что-то я вообще хрен пойми, куда пришел. Это как-то по турбам можно карабкаться, нет спасибо. О, мы здесь. Мы здесь. Здрасте, я ваша. Где ваша тетя? Не я ваша тетя, где ваша тетя? Где тетя, которая командует вашими войсками, нафиг? Если она у вас такая имеется. Ладно, это какой-то я... Какой-то пургунес. То постоянно говорю про... HD-пак моделей там. То еще чего-нибудь. Так, мне тут не надо всех этих... Ваших ляля. -ля. Сначала предлагаю уничтожить... Наши препятствия. Блин, это еще не все. Да ладно, пофиг, мы найдем с вами здоровье. И будем мы самыми здоровыми людьми на этом свете. Как-то забавно он такой. Это что за... А, это его рот такой. Вы посмотрите, вот это, если что, это его зубы, это его рот. Эх, слишком жирный, да, не помещаешься, я тебя все равно туда зап запихну, нахрен. Вот! Сдох и упал в воду. Ой, бежит, ой, бежит умирать. Говно вы? Вот кто. Вы все говно. Говно должно говорить громче. Мы не говно. Так. Могли бы сюда тарканов добавить или... Да, не какой-нибудь, а то... Я бы мог сюда и не прыгнуть. А, вот это место я помню, кстати, в Бэкмезе. Ну там тоже огромная такая секция, только там она еще больше стала. И здесь в Half-Life она тоже у нас первым присутствует. Ну, с... ну да. Ну, первый, по сути. И ремастер тоже считается первым half же. Я же говорю. Опа. А, нафиг -а. Мы спустились посюда По ступенечкам Ну да, разрабы, конечно, могли Добавить бы HD пак вместо Стандартного, типа Насчет. Заменить текстурки На более улучшенные Это так Мелочи А нафиг я сюда при приперся Блин, опять по новой идти Мшкин Макарошкин. Я тут первую серию по GTA San Andres снял. Если что, говорю, держу в курсе. Просто. И поэтому я многое там что рассказал, что надо, что не надо. Ой, что не надо, я не рассказывал. Фу, забудьте. А! Нам нужно топливо. Тогда вниз спускаемся. Мы уже и подзабыли, что сражаемся с боссом. Да, мы по каким-то тут. Пиявки? Пиявки? О, здрасте. Ты видел, тут пиявка нафиг была? Я совсем про их существование нахрен забыл. Я помню, они в первом... Ай, она кусается! Вы представляете, эти пиявки кусаются? Тогда и всех убивать будем за это, как тараканов. Простите, что видос может затянуться из-за этого. В Half-Life 2 были пиявки, вот это вот я помню. А чтобы в первом Half-Life, если честно, я даже забыл об этом. Потому что я сюда-сюда не доходил. А тут ящики мешались. Вот в чем дело. Заграждение нахрен поставят ее вот. Поэтому хрен, это, что сделаешь? Все, ясно, подписчики. Терпите, мы будем убивать и тараканов, и пиявок вместе. Все, у нас тут. Короче, оба генератора заработали. Можно полетать! Я говорю. Пали". Говорю, полетать! Блин, я головой стукаться должен. Что за хрень, а? О, там еще появились. Я типа должен был идти по другому ходу. Не, все-таки не зря я начал на среднем уровне сложности проходить, потому что, блин, что-то по мне и... урон идет так, как будто я играю на сложном. Поэтому, ну нафиг. Повышать св... уровень сложности я не буду. Поэтому простите. О, а, мы и забыли про тебя. Огромная тварь, которую мне хочется убить. Так хочется завалить его, его таких боссов. Боссов мне всегда хочется убивать. Такая. А я... Что-то звуки странные тут исходят. Закроем и сюда больше мы не вернемся. Поздравляю. С... с тупым событием. <звук> Орел! Визжит! Ну чё, все, прощайся с жизнью. А нет, не прощайся с жизнью. Чё? Может пойдешь со мной, встанешь, а? Вместе веселее. Так, сейчас надо понять, куда бежать. Так, это вагонетка. Ходи, броди. <Breakfast frontline> да что у нас открылось? У нас вот там открылся. А! Беги, главный герой! Пожалуйста! Капец он! Ты куда пошел? Алло! Блин! <è diffused> И чё? Вот так вот просто тупо расщепили на атомы ХА! Прикольно Победили! Русские как всегда держали победу Не геи там какие-нибудь, а русские Все. Ну нафиг Так Ой Капец все, мы с вами одолели чмыря. Сделали мир немножко безопаснее. И сейчас нам надо будет на этом. На вагонетке кататься. Я, я помню этот этап игры. Я помню его. Потому что проходил в блокмезе, естественно. Я же в блокмезе проходил. Я все, по сути, этапы помню. И спидран смотрел, естественно. Напомню. Так, блин, надо два раза сюда идти. Ой, опять туда бежать. Охранник, что ты сам помочь не можешь мне? Сделал бы прохождение чуточку быстрее, а то я тут застреваю на каких-то уступах. Эй, Лежи, отдыхай, но не страдай. Разгоняемся. Вс а... ⁇ О, я уж подумал, мы не сломаем. Вагонетка у нас прочно оказалась. А пошел бы я. О. Стоп. Драсти. One of your scientists, pals, said to give you a message. You're yeah. supposed to take this old rail system up to some kind of satellite delivery rocket. I don't know where it is exactly, and the old guy was so worried about getting out of here alive, he didn't tell me. Main thing is, the military aborted the launch, so when you do find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Э, ты что делаешь? И чё? <смех> я сам по сути активировал это, а? Я за тебя работу сделал. У Батина рычаг и ничего не произошло. Но я не знаю, что он сказал. Он что-то там говорит, что там что-то связано с милитари было, с военными. Так, чё, отпустим? Не работает. Ты со мной пойдешь? А нельзя! Ты не запрыгнешь, чувак. Оставайся тут, что могу сказать. Так, я еще помню, когда мы будем спускаться там на нашей вагонеточке. О! Тут где-то будет жуткий звук, который был и в Сталкерах, и в Leafood. Ну-ка, где? Интересно. Послушаем. Ну где звук? Вот, вы слышали? Надеюсь, вы слышали его. Теперь вы знаете, откуда он взят. Это жуткий звук. Который был в Лифоде, это в Сталкерах. На заднем фоне играл там. Вот. В самой первой игре он появился. Это Half-Life 1. Так, что знаете. Так, а это нормально все, да? Взяли, сломали. А если в воду прыгнуть? Тут что-то... что-то есть. Ух ты, смотрите, секретный проход. И нафиг труп у нас. Так, а пиявок нету, да? У удивительно, что тут пиявок можно убить. А то в Half-Life 2 это сделать нельзя. Они там все бессмертные пиявки эти. Они тысячи толпой нападают на тебя, и тебе никакого шанса не оставляют. Тебе только прости прощай. Прости, пропал, точнее. Так, а тут ничего нету. Блин, вода просто красивейшая. Как говорил грин вода тут лучше, чем Far Cry 3. Ладно. Все, поехали. Ну, по фактам, вода-то как в реальной жизни выглядит, нахрен. Этот этап, конечно, не очень сильно интересный с вагонетками. Он, как и в Doom 3, тоже был похожий этап, когда мы... Не знаю, помните или нет, мы на платформе такое ездили и перемещались между уровнями. Вот тут то же самое. Не, не шибко интересно. Ой, мы сейчас переключать тут будем. Боишься? О, а вы что, поладили? А я думал, они враждуют друг с другом. Нельзя, что ли? Тут, тут путей много, но непонятно, куда идти. На тебе, на нафиг. Ну, в блокмезе этап был получше сделан. Там хотя бы побольше всяких действий было. Тут я смотрю. Все, линейно. А там можно было пути переключать, насколько я помню. Что? Мы же здесь не были? Еще один звук из для Фодеда. Прикольно. Я же говорю, вот теперь там Лони Про, Рус Александр там и другие мои подписчики. Знаете, что на самом деле Half-Life все эти звуки придумал. Valve, Еще делали их. Э, куда рванул нафиг? Как Соник. Соник со Соник. Я где-то слышу еще таракана, но не вижу. Где он? Где этот маленький поганец? Оп-оп-оп. Эх, просто профи, просто легко нафиг. И это взорвем. Че, не сложно же. А что здесь надо сделать? А, а а Мостик. Только вот опять непонятно, куда идти, там по пути полно. Но потом все станет понятно. Потом все станет понятно у нас. <Слых> Что-то я тупанул немножко. <Слых> и чё? Сейчас? А, это просто дополнительная зона такая. Я говорил, локации интересно исследовать, потому что ты можешь найти то, что даже и не ожидаешь. Пошел и просто тайничок с гранатами нашел. Сейчас пойдем сюда. И.. Где таракан? Испарился нафиг. Просто я его слышал. Ой, нафиг! Нафиг! Страшные звуки они издают, в отличие от тех же зурков, да? Вы помните, какие звуки там, милые звуки издавали? И, и, и, и вот какие-то такие подобные, да? А здесь они... Я даже не могу их пародировать. Интересно, кто эти зв... звуки хиткрабом создал? Трупы из воздуха появились, если что. Как... В принципе, как всегда. А что, в смысле... Мы опять по этому маршруту едем. А, а куда? Может здесь куда-то надо? Хм. Интересно, что это за путь такой? Тут ящик вижу. И все. А если так пешком пройдемся? Там, вот там что-то есть, да? Ладно, поэкспериментируем. Тварь! Чё ты делаешь, Ирод несчастный? А ты чё делаешь, нафиг? Эх, нельзя потрогать, нафиг, ломиком. Ну, нам, значит, сюда надо. Но что-то я не пойму, как на вагонетке было сюда подобраться. Что-то этап немножко непонятный. Убираем нафиг. Вот казалось бы, в чем проблема воякам сидеть возле турелек всегда? Ведь их без турелек что-то всегда убивают. А как сменить маршрут? На вагонетке. Налево! Налево, говорю! Мне пришлось в инет залезть. Знаете, как менять направление? Просто стрелять нафиг! Я откуда знал это? Чё, каждый сотрудник в черном мезе так делает? Стрелять по этим знакам, чтобы, блин, поменять маршрут. Да? Я не пойму просто этой логики. Ой. А. А, а. а там что-то осталось? Ну я не пойму, чё Ой, блин. Я тебе.. Ааа! Мы оба скосили. Мы оба косим, чувак, понимаешь? Ну давай. Косой. Какой косой нафиг? Я там пропустил путь Там что-то ста... А, вот так вот можно Понятно Игра, короче, не даст ничего пропустить Любой тайник можно К нему вернуться в другим путем просто До любого тайника Вот так вот, видите что Все просто и понятно Поэтому игра шедевр Вы согласны? Согласны Естественно Как можно не согласиться с тем, что half Life Прорывная игра для своего времени. Вах. Не знаю, может быть я какие-то комнаты пропустил. Хотя об этом не уверен. Навряд ли я же все стараюсь исследовать. Правда? МП5 тут что-то плохо, если честно, прям разброс капец какой огромный у него, у МП5. MP... <зв fare> Даже стационарное оружие у нас тут есть, прикольно. Одобряю. И вы тоже одобряете, да? За стационарный пулемет с бесконечными боеприпасами. Что это было сейчас? Не знаю, вырежу это или нет. Если нет, то раскрою вам секрет. Я кибератлет. Пошел нафиг. Медик говорит, медик, и он такой хромает еще, чё? причем. убили. А, да блин! На тебе, скотина, за то, что убиваешь меня. Капец, они мрази полные. Да, опасны противники, что могу сказать? Дос... Достойные соперники. А, я что-то ничего не понял. Нафиг меня на следующий уровень. Перебило. Я ж на том еще не все исследовал. Картонные коробки, из которых вываливаются деревяшки. Как это странно. Или, может, на самом деле это такие деревянные коробки? Я не знаю. Это очень странно. Ну, блин, мы же не все исследовали на том уровне. Я даже не знаю, куда идти, тут слишком много путей ой здесь еще вентиляция ну нафиг я пойду лучше там все исследую что там происходит вообще я, я даже знать не хочу это пускай они сами выясняют разборки межрасовые. Ну да вы иногда можете видеть как тут трупы появляются из воздуха или что-нибудь подобное ну все дело в том что игра не сильно запоминает что ты там творил на предыдущих уровнях вот так здесь ничего интересного нету здесь вояки ехали но я их так быстро завалил типа ну как типа на самом деле я их реально быстро завалил Ну. Я даже не знаю, куда ехать. Тут так много путей. Наша вагонетка здесь остановилась. А если мы поедем посюда? А, тут тоже. А если пойдем вот так вот. О! А может быть это этот как раз самый, тот самый уровень, да, смотрите. Опа. Да, смотрите, мы на него вернулись. Жопу себе это засунь, пожалуйста. Не знаю, каким образом он это сделает, но... Чтобы он это сделал. Тракашка, ты понимаешь, что тут электричество? Мне надо за вагонеткой вернуться. Такая вот у нас глава нафиг. Что мы бегаем туда-сюда. Ее, конечно, может быть и без вагонетки можно пройти, да? Давайте сделаем все по канону. Раз остановился. Пропустил. Оп, вышел. Оп, закрыл. Че не работаешь, бедняга. Не платит тебе нафиг. Ну и все, мы вот так вот исследовали эти локации. Думаю, все предельно понятно, как играть. Ой. Я чуть вагонетка без меня не уехала. Просто отпусти вот управление. Ну, не знаю, вот по таким впечатлениям мне вот эта вот глава с рельсами не очень нравится. По рельсам там, по шахтам. Нет, по шахтам-то ладно, я люблю лазить. А я так говорю. Вы видите, тут буквы какие-то? Рел. Риллер, что ли, написано? Ну-ка, подожди-ка. Ты черт его знает, что это такое. Может пасхалка какая-то. Опять. Пасхалочка. Имя какое-то. Я уж не помню. Ну вроде, раз мы что-то такое интересное нашли тут, то может быть это. пасхалка. А, таракан! А! Бойся! Бойся меня! Бойся! О, задавил. Ч, это еще не все? А, все. Ага. Ну ничего, ничего. Даже если вам эта глава не сильно нравится, то остальные тем более понравятся. Потому что это такая единственная для меня спорная глава. Вот. Ну, в Бэкмезе, по крайней мере, бывает, Ну, тут, тут вообще отличный. отличий маловато. Что тут, что там. Только там боевых действий побольше. Кто-то воюет там между собой, а тут что-то маловато. вот, Срутся между собой эти враги. Вояки с пришельцами. Так, мы же здесь были, да? Доходили да, вон на труп. Типа, это показывает, что там что-то есть. Ой, нафиг. Подожди. Я он уже вижу. Хедшот, хедшот. Хедшот. Вот, вот так вот вам. Вот не рыпались бы нафиг и жили. Из-за того, что вы, твари, такие нападаете на нас. На ученых и у охранников, которые ничего не сделали. Кто будете знать? Что там происходит? Ааа, -а -а, уже побои тут прошел. Победитель объявляется стоп Ой, здрасте Хай okay, Пойдем Пойдем со мной тогда вот Такой тоже спрятался Такой наблюдал Ну точнее, как наблюдал Слышал, что тут происходит, но Боялся идти Вот так вот да и не стреляй, пожалуйста, по торговым автоматам, они еще миру нужны, чтобы халявную газяву я мог раздавать. Вы понимаете, что есть такой Vegas Шоу, и он тыкает на все кнопки и тратит все газировки? Ой, С постой тут, пожалуйста. Later. Да в смысле Сиурейдер? Мы сейчас вернемся. Вот тут просто, блин, турелька такая. Ну как турелька? А точнее, стационарное оружие, которым мы воспользоваться не можем, потому что не можем пролезть туда. Вот так бы все погибли. О! Прикольно. Вот еще. Что-то там происходит, кто-то куда-то уходит. М -м у меня. Я во все это не вмешиваюсь. Я играю, записываю лесплей, потому что хочу. Хочу, могу, практикуюсь. Когда там будут стримы, вы все увидите. Может, он уже прошел стрим. Yep. Чего говоришь? Жаль, я тебя не понимаю. Так, осторожнее. Эх, жаль, моя армия осталась в ловушке. И все из-за меня. В принципе, он сюда не про... Ну, не пройдет. Не пройдет, потому что вазить по лестницам не умеет. О! Еще. Постоянно ходим, находим какие-то новые пути. Так, уравнение, физичка. Физичка, Хм, Что это буква А? Это... Какой-то иероглиф китайский? Нет, короче, я на двойку сдам, если все в таких пикселях будет. Хотя в блокбэсе там уже все совершенно другое, типа текстурки все, изменили, ну потому что игра совсем-то совсем другая нафиг. О, молодцы турельки, за это вам тоже ха... вам тоже хана. Раз-турелька, два-турелька, все. Вот так вот. Можно не тратить патроны на всех этих ублюдков. Органических. Можно сделать так, чтобы все роботизированные враги за, их за тебя убили. И все. Он, он что там? А, активирован. А, смотри, чтобы он там двигался. Не, ну, ремастер меня обрадовал. Чё могу сказать? Не зря играю именно в ремастер, потому что тут физика. Тут графика получше. Я не графодрочер, но... Просто... Разумеется, такой путь. С улучшенной графикой-то лучше буду играть. В графоне стоит Вот так вот вам. Юр, dead, Фриман. Это такой баллончик краски железный, да? Ты умрешь, Фриман. А вы же знаете, как Гордон Фриман выглядит, да? Если нет, то просто загуглите Гордон Фриман и узнайте. Хотя, я думаю, это глупый вопрос. Ну давайте еще чуть-чуть. А -а -а -а -а! Тихо. Это что нахрен? Ой господи! Ну ладно, включаю режим Рэмбо. Ту -ту, ту ту ту ту ту ту ту ту А, засал, засал, да. Вот тебе скотина, погани поганистая. Че, этой можно? Нельзя пострелять? Серьезно, из блокмеза можно было. В блокмеза можно было из таких вот стрелять. Только там надо было еще снаряды тащить, потому что там с каждым снарядом... Ну требовала бы боеприпасы, офигеть, что за штука нафиг, чудо науки. Ну вояки, блин, сами виноваты, что они раз открывают огонь по ученым, по охранникам. А так бы жили, может быть, и победили эти всех этих пришельцев совместно. Ну как они бы эвакуировали всех ученых? И охранников. А вот Гордона Фримена бы оставили, я бы им помогал. Но раз вы так хотите, то... Чё, отплачу той же монетой? Ведь кто к нам, как и относится, так и к нему относитесь. Ну, к тем, кто... Как к вам относится, так и относитесь к этим людям. Блин, я что то непонятно сказал. Непонятные цитаты Вегаса, Да. Блин, что то непонятно. Непонятные цитаты кидаю, непонятные локации мне игра кидает. Ау. Вот так вот вам. Они еще тут стонут, пока... А -а -а, вот как-то так говорят. Вот. 44 минуты уже снимаю. Ну, давайте еще чуть-чуть вот поснимаю и... Ну, пройдем этот уровень и закончим на этом серию. Думаю. А, а куда идти? Что-то непонятно мне. Ну, что-то непонятно. Если я туда пойду, допустим. А тут открылось. Ну тогда я посюда поеду, чё? Мне нафиг надо туда? А, -а, -а! это этот путь, чтоб наша вагонетка сюда проехала. И вот еще про... <связь> Блять! Вот так вот. Он там взорвался, похоже, вагонетка. Хорошо, что я не на ней поехал. Ой! Ёкарный бабай, это что, взрывчатка, что ли? Ну нахрен. А чё она взорв взорвалась, как говно какое-то? Самое главное, что то у меня пестик ему урона нормального не наносил. И чё? Я надеюсь, ничего игра не баганулась. А если я тогда туда пойду? Я надеюсь, игра не баганулась. Сюда надо? Ну блин, похоже, сюда. Пешком. Потому что вагонетка с врагом уехала. Ёкарный баба это вы посмотрите что за арена у нас тут а я слышу ой ну нафиг воевать с тобой всего один вояка раз а не один я говорю они все тут прячутся Нормально так слушайте. А вам что больше нравится с, вр с, лю с врагами людьми воевать или с врагами, там, пришельцами, с зомби? Лично я с зомбиями, Там пришельцами опять. Это втология мое все. Ну что хотел? Хочу пострелять. Вот так вот. Ну все, сейчас этот уровень закончим на рельсах. И продолжим уже в следующей серии. А здесь что? Здесь просто ящик, ценный ящик, ящик с припасами. На тебе скотина, нафиг все, короче, вы, вы меня достали, Крысятничать? крыски, крыски позорные бабах на целую улицу блин свышен был взрыв а здесь что здесь ничего а там кстати какой-то путь был если я не ошибаюсь вот что будет если а здесь просто тайничок ну, вроде все, мы тут исследовали. Давить. Блин, такие сочные звуки у оружия. Перезарядка там и прочее. Бах! У меня ХП, кстати. Мало! Да блин, остановись! Мало хп, не знаю, как в следующем выпуске буду выживать. Ладно всем огромное спасибо за просмотр всем удачи и всем пока